Здравствуйте, меня зовут Иванов Дмитрий Юрьевич, я директор агентства недвижимость новой квартиры 2004 года. В сегодняшнем видео хочу рассказать о третьей ошибке, которую совершают предприниматели, когда хотят получить свой потечный кредит. Вот смотрите, в предыдущем видео я рассказывал, что после того, как вы сдали декларацию, банк смотрит на то, как вы поработали и начинает как бы, оценивать ваши результаты. Что в этом случае происходит? Вы проработали, Сдали декларацию. И тут очень интересный момент. Вместо того, чтобы в декларацию указать свои доходы, вы сдаете нулевой баланс. Причем вы отработали там несколько месяцев. То есть у вас не, не за спиной не несколько лет, а вы новый начинающий предприниматель. И как вы хотите, чтобы банк вас оценил? Как он поймет, какие у вас есть доходы? Ну, как можно понять, если у вас ноль? Банки и так с недоверием относятся к предпринимателям, а у вас еще нулевой баланс. Поэтому мой вам совет. Хотите получить ипотечный кредит, так показывайте доходы. Я не знаю, какие они у вас, сколько, но, опять же, надо показать так, чтобы это было достойно, и это не зависит от 5 копеек. И причем это не то, что вы там что-то там нарисовали, что-то придумали, как мне говорят, а это должны быть реальные какие-то доходы, которые у вас прошли, которые пройдут через налоговые, за которых вы заплатите налоги, и которые вид банк. Потому что пока у вас не будет каких-то доходов, о чем-то говорить нельзя. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их под видео. Буду очень благодарен, если вы поставите лайк этому видео, а также напишите комментарий. Подписывайтесь на мой канал, а также нажимайте на колокольчик под видео, чтобы когда выйдет у меня новое видео, вы сразу об этом узнали. Всего хорошего, до свидания.